Всем привет о главных событиях. К этой минуте расскажу вам я, Анна Глазунова, сегодня в выпуске. Советник ректора КФУ покидает свой пост. Приемная кампания Казанского федерального университета ждет абитуриентов. Победа за Россией болельщики делятся эмоциями от игры с Испанией. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Одной из главных тем было создание единого центра развития информатизации на базе Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ и Центра информационных технологий. Подробности смотри в следующем выпуске, а сейчас к другим новостям. 28 июня состоялась презентация новой версии дорожной карты развития Института психологии и образования Казанского федерального университета. Подробности смотри в следующем сюжете.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 найти взаимные точки применения с нашими медиками. Данная коллаборация может стать началом перспективных исследований, которые могут гарантировать повышение публикационной активности, наращивание академической репутации, при инвестиций. В ходе защиты дорожной карты документ получил одобрение. Диана Шлова, Владимир Нелюбин, Универньюз. советник ректора Казанского федерального университета Адель Вафин покидает свой пост как будет развиваться его дальнейшая карьера, мы расскажем прямо сейчас. Советник ректора Казанского федерального университета Адель Вафин перейдет на новое место работы. До должности в университете он занимал пост министра здравоохранения Республики Татарстан. Находясь на этом посту, Адель Вафин активно способствовал сотрудничеству с Казанским федеральным университетом. В КФУ он курировал вопросы, связанные с медицинским образованием и исследованиями, а также работой университетской клиники. В То время, которое э, я работал в Казанском федеральном университете, конечно, мне удалось э, просто понять, каковы же сегодня возможности в части развития исследовательской деятельности. По нашим данным, модель Вафин займет должность в медицинском кластере в компании АФК Система. Сотрудничество с Казанским федеральным университетом будет продолжено, это очень важно, и э, я думаю, что еще много совместных, интересных и очень полезных, важных проектов с Казанским федеральным университетом будет сделано. Мы хотим пожелать Аделю Вафину успехов на его новой должности и поблагодарить за продуктивную деятельность в Казанском федеральном университете. Артем Тупичкин, Универньюз. Приемная кампания Казанского федерального университета не знает отдыха, ведь началась самая горячая пора не только для абитуриентов, но и для всего вуза. Об успехах университета расскажет Олег Кашин. Государственные экзамены прошли, аттестаты тоже уже получены. Осталось самое главное – поступить в университет и стать студентом. В Казанском федеральном университете от абитуриентов в буквальном смысле не протолкнуться. В конце прошлой недели начали выдавать аттестаты школьникам, и они сейчас активно начали, начали подавать документы. Ну, активность в чем выражается? Я вам скажу, что на сегодняшний, день, на сегодняшний день 486 оригиналов уже подано в Казанский федеральный университет на бюджет. И... 227 – это на контракт. То есть у нас всего на сегодняшний день 713 оригиналов подано. Среди институтов Казанского университета уже есть свои лидеры. Институт психологии и образования, 80 оригиналов на бюджет, они уже получили. Это максимальный показатель по сравнению с другими институтами. Следующий значит, идет у нас по списку – это институт филологии и международных коммуникаций, 52, а, 55 оригиналов на бюджет. И далее институт международных отношений истории и истории востоковедения, там 52 оригинала. В этом году бюджетные места по всему Татарстану увеличили на 5%. Самый крупный ВУЗ Республики в своих стенах примет одну треть всех бюджетников. 5392 бюджетных места в нашем университете на все направления подготовки, на все формы подготовки, включая филиал. И для сравнения я вам скажу, что в прошлом году было 4980. То есть на 412 мест у нас превышение. Не забыли и про иностранных студентов. По плану к зачислению около двух тысяч, но желающих уже больше трех. Напомним, что уже 4 июля Универ-ТВ проведет прямой эфир, где каждый абитуриент может задать вопрос по приемной кампании. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, универ -Ньюс. Ученые Казанского федерального университета нашли новый метод лечения хрящевой ткани. Как жировые клетки могут спасти ваши колена, вы узнаете в следующем сюжете.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 эти технологии в клиническую практику. Лечение повреждений суставного хряща по-прежнему вызывает большие трудности. Однако с помощью клеточных технологий возможно продлить жизнь суставу. Артем Тупичкин, Леонард Влетяров, Универньюз. <музыка> Ожидали ли российские болельщики победы в матче с Испанией? Какие прогнозы делают жители Казани гости на ближайшую игру России-Хорватии? Ответы на все вопросы смотри в следующем сюжете.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 Следующий матч состоится уже 7 июля. Смотрим и болеем за Россию. Анна Глазунова, Лисина Ахатова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом у меня все. Будь всегда в курсе новостей студенчества с Универньюз. Пока.